Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами, как обычно, Заокский район и скважина на известняк в НПВХ-трубе с цементацией. Хотел, пользуясь случаем, еще раз в деталях показать, как мы цементируем трубу. Возле паровой установки очень громко, но смысл в том, что мы сейчас промываем обсадную колонну, то есть видно, что мы ее обсадили на кровлю известняка, видно вон на синяя НПВХ-труба. Сейчас мы ее промываем чистой водой. Покажу в деталях. И дальше будем в нее закачивать цемент. Видно, что давление бурового насоса очень высокое. Густой раствор выдавливается нехотя. Видно, чистая вода даже через респовое соединение пробивает. А вот выходит густой буровой раствор. Он сразу попадает в зуб. И мы его откачиваем мотопомпой в дренажную траншею. Посмотрите, какая красота. Вот этот раствор, весь буровой, отработанный. Сейчас мы в дренажную траншею откачиваем вдоль дороги. И вот сейчас уже видно, что вода выходит чистая. Весь глиняный раствор мы вымыли. Сейчас будем закачивать цемент. От бурового насоса отсоединяем воздух вот у сводовозки подсоединяем всасывающий рукав его хлопыть в бочку с цементом все Включаем распределитель. Сейчас отсюда пойдет цемент. Мы его увидим. А это Антон. Это главный мастер цементировочного агрегата. Он следит за тем... Чтобы сюда не попал воздух, дает команду буровому мастеру, когда пора выключать буровой насос. Сейчас что мы сделали? Промыли обсадную колонну чистой водой, закачали туда буровой раствор. Сейчас нужный объем чистой воды будем закачивать опять же в обсадную трубу, для того чтобы выдавить цемент в затрубное пространство и после этого прижмем обсадную трубу к забою вот мы пользуемся обыкновенной 200 литровой бочкой ей очень удобно считать количество литров поскольку вот так вот ровно это допустим 200 литров да? половина бочки 100 и это очень удобно Начинаем выдавливать цемент чистой водой. Вот видно, уже по чуть-чуть цемент начинает появляться. Ну вот видно уже цемент выходит чистый. Останавливаем буровой насос. Вот, остановили. Все, цемент вышел. Видно, да? И что делаем, прям? Лобысь. Прижимаем обсадную трубу к забою. Прижимаем трубу к забою. Все, забой. Итак, ребята, итогом нашего сегодняшнего рабочего дня стало то, что мы добурились до известняка за 4 часа. Дальше мы опустили колонну НПВХ на кровлю известняка, зацементировали ее. Вот сейчас промываем остатками из водовозки помпу, рукава и оставляем цемент на застывание. Следующим этапом будет вскрытие водоносного известника. Я покажу вам, как мы это делаем. Чтобы когда цемент застынет, рукава не стали деревянными, их нужно промыть остатками воды из водовозки. В водовозке видно осталось еще немного водички, и этой водой мы просто промываемся, промываем рукава. После второго этапа работ, вскрытия водоносного известника мы заказчику установим насос сюда. Пока по летнему варианту он сможет брать воду, просто подключив шланг. Я уверен, что скважина будет как игрушка. Во всяком случае, мы постараемся сделать все, для того, чтобы она была просто как конфетка. Он за водой поехал, зайка вон он. Сидит. Вон он. Оп, оп, оп. Ребят, привет! Наступил второй день наших работ. По бурению скважины на, инв... на известняк с зацементированной НПВХ трубой. Вот сейчас обрезали трубу. Заряжаем 98 50 долота. Решили им пойти. И будем вскрывать водоносный известняк сейчас. Подключили водовозку за водой уже я съездил. Начинаем работу. Сейчас опустили инструмент. Внутренней обсадной трубы. Цемента осталось в трубе ровно полтора метра. Идеальная цементация. Просто ляля. Распугиваем цементную пробку и... Есть цементный раствор разбуренный откачиваем мотопомпой в ту же дренажную траншею. Вот он видно, цемент выходит. Остаток цемента сейчас разбурим Мы начинаем вскрывать водоносный известняк. Что естественно не ленимся и делаем все это чистой водой. Вот с водовозки будем возить и вскрывать чистой водой. А раствор также будем откачивать сюда, в дренажную траншею. Случилось полное поглощение. Как раз хорошенько промыли, зашли еще с полметра. И полное поглощение, смотрите, как угадали. Сам диву даюсь. Не успели промыть колонну, разбурили цементную пробку, зашли в кровлю буквально полметра. И полное поглощение, представляете? Но ну, это вообще что-то невероятное. Вода уже есть. Скрываем полностью водоносный известняк, весь пласт. И ставим перфорацию. Затем поставим на откачку. Все покажу, все расскажу. Люди добрые. Вот у Антона такая мысль здравая возникла. Он говорит, ты расскажи, говорит, зрителям и подписчикам канала в ответ на вопрос, как может скважина заилиться, имея вот такие вот дупла в перфорации. Да? То есть вот этой трубой перфорированной бурильщики знают, заказчики нет. Армируется зона известняка, то есть в камне пробуривается отверстие, и вот это отверстие, по доброте душевной армируется вот такой вот хороший вот трубой НПВХ. То есть не, от, не оставляется открытый ствол, голый камень не оставляется, а армируется вот такой трубой. Естественно, через такие дырки ну, никакой ил там или как, такое понятие, как заиливается, здесь не применимо. Поскольку такое понятие заиливание применимо только к бездарно пробуренным скважинам на песок. Вскрыли полностью пласт водоносного известняка, достигли нижнего водоупора. Сейчас Антон готовит к монтажу перфорацию в зону известняка. Он смажет резьбу силиконовой смазкой, и мы начинаем монтаж. Если Антон доволен, значит труба села, села на нужный интервал. Села. Наступил волнительный момент. Сейчас будем насос опускать в скважину. Антон его уже любезно подготовил. Вот видите, разложил трубу полностью. На трубе смонтируем по быстрому сейчас. Подключим к рукаву вот к такому и будем качать в ту же самую знаменитую. Дренажную траншею, куда откачивали Буровой раствор и прочий шлам Готовим все к монтажу Вот погружаем насос В скважину Несу конец трубы Антон вон опускает Насос В скважину Ага Зашла что ли? а Или толкаешь? Первые минуты после пуска Качаем до чистой воды Сейчас посмотрим сколько по времени уйдет На прокачку до чистой Значит смысл в чем Прошло полчаса, качаем Вот буквально инструмент успели сложить Смотрите вода какая чистая идет уже Это не скважина, а просто игрушка Вообще, душа радуется. От заказчиков я часто слышу такие жалобы, что вот мастера не хотят цементировать колонну, называют это устаревшей технологией, но мы-то с вами, ребята, понимаем, что это просто лапша на уши. Сейчас я покажу вам, в чем фишка цементации для НПВХ-трубы. Видите, вот за трубе вода не уходит в скважину. Сейчас насос качает, все, воды нету. Вот вода стоит. Вот это и есть герметичное затрубное пространство, которое достигается для НПВХ-трубы только цементации. Вот остатки цемента видно. Так что, дорогие друзья, давайте не будем шаромыжниками, не будем оправдывать свою лень всякими доводами, нелепыми, да? Будем бурить качественные скважины для клиентов, чтобы и они радовались, и мы. Подписывайтесь на канал, узнайте больше, расскажу все про бурение скважин на воду. И всем пока! Он в конце хотел что-то сделать.